Всем привет! Как вы знаете, не так давно мы сделали курс по подготовке к джемат, и часто студенты меня спрашивают, каким образом я набрал по джемату 770 баллов. Выполняю просьбу, и сегодня я расскажу историю о том, как я сдал джимат на 770. Более того, это даже будет две истории, одна более короткая, другая более длинная, с моралью. Короткая история. Ну, как я сдал, Джим, взял, заказал книжки на Амазоне, заказал official guide, три основных книги, заказал еще, еще одну книгу, здесь мы покажем, по которой готовился по verbal части, Поготовился 6 недель Чисто по выходным Часов по 8, по 10 Записался на экзамен Попробовал сдать сначала пробный экзамен У меня был балл 740 После этого Поготовился еще столько же Пошел, написал экзамен Получил 770 Вуаля! Здесь еще стоит добавить, конечно, какую-нибудь рекламу про приложение Которое я скачал Или вот еще какое-нибудь волшебство, Которое на самом деле не происходило И которое не так повлияло на результат а теперь длинная история, где я расскажу, что действительно повлияло на результат. И начинается она занудно буквально еще 20 лет назад, когда я стал заниматься олимпиадами по математике в начальной школе. А потом я стал заниматься олимпиадами по математике в средней школе и ездил на э, областные олимпиады. Потом я стал заниматься программированием, ездил на всероссийские контесты. Потом я поступил в НГИМО, учил там 4 года английский язык, занимался в клубе дебатов, ездил на дебаты по всему миру, даже на чемпионат мира по дебатам съездил. Потом я учился в Америке год-год в Италии, чисто на английском языке и чисто жесткую математику. После этого я пошел работать в Маккензи, где я работал на тот момент уже 2 года, работал снова за границей, то есть на английском языке, применяя все время навыки аналитического мышления, которые как раз и нужны для джимата. И после этого я пошел, купил книжки, записался на экзамен и сдал его и получил 770. А мораль всей басни заключается в том, что на не получается набрать высокие баллы. Тот, кто говорит обратное, явно будет врать. Нужно потратить много времени, нужно инвестировать много времени в подготовку, чтобы получить высокий балл по джемату. У меня получилось, что подготовка была вся моя предыдущая образовательная жизнь. Конечно, не все ботали математику в детстве и занимались английским. Но не всем, наверное, и нужен высокий балл по Часто бывает, что там, например, 600 баллов хватит, но если так, то, наверное, ничего полезного вам больше сказать не могу. Сдавайте, получайте и идите. Если у вас также бэкграунд был очень сильный, и вам нет необходимости сильно готовиться, то тоже пользы от меня не очень много будет. Польза будет, если у вас не было пока много подготовки по математике и английскому, но при этом балл по джемату нужен высокий. И вот здесь я вам дам совет, даже несколько сайтов. Первый совет, конечно, самый основной и простой – нужно ботать. Нужно потратить очень много времени на подготовку, и тогда у вас результат будет постепенно расти вверх. Не быстро, потихоньку, но будет расти. Есть, кроме того, несколько лайфхаков, которые вам помогут эту подготовку оптимизировать. Конечно, у вас не получится сдать GMAT без подготовки, смс, регистрации и тому подобное. Обещать это не буду. Но кое-что оптимизировать можно. И об этом я расскажу. Расскажу сначала об оптимизации балла, который вам нужно получить. И этому посвящу как раз следующее видео. Так что до встречи. Если вопросы будут, пишите. До связи.